Бизнес-тренинг Владимир Ларин советует. Начните сегодня, чтобы состояться завтра. Чем ниже цена жизни, тем выше цена каждого дня. -цена, сила привычки. У всех есть свои привычки, у кого-то есть свои принципы. Например, не ходить на наши занятия. А на работу, собирать, у вас Может, есть привычка когда Сегодня, когда все равны, не зарабатывать деньги, это преступление. Сегодня преступление не стремится переехать в хороший.